Друзья, приветствую. Так. Друзья, приветствую. Так, достаточно ли светло мне видно? Надеюсь, что хорошо, потому что что-то с освещением. Итак, вечер воскресенья. Наш традиционный воскресный эфир. Сразу вход в вопрос, стоит ли делать коррекцию зрения. Да, я сделал много лет назад. Единственное, чем жалею, что не сделал раньше. А, реально очень классно. Сегодня очень интересная тема, на которую мне хочется поговорить. Тема довольно популярная, но хочется найти какие-то неожиданные, нестандартные подходы и а, способы, как с этим справиться. А мы будем говорить про прокрастинацию. Мы будем говорить... Про те ситуации, когда появляется разрыв между «я хочу делать» и «я делаю». Когда мы говорим про прокрастинацию, когда мы говорим, что нам важно и полезно что-то здесь делать, приступить, и у нас есть все возможности, но мы этого не делаем, откладываем, куда-то уходим в различных ситуациях и так далее. То есть по классической истории прокрастинируем. А Если мы взглянем глубже на вопрос мозга, на вопрос мозга то мы видим, что прокрастинация – это, по сути, сознательное откладывание запланированного действия, несмотря на то ухудшение, которое будет возникать из-за задержки. Еще раз, вы сознательно откладываете действие, которое вы уже приняли решение сделать, и все ухудшается с каждой минутой. Это и есть прокрастинация. Прокрастинацию мы можем с точки нейробиологической точки зрения рассматривать как конфликт между двумя отделами мозга. Он носит кучу названий. Наверняка такой в старинной литературе вы слышали, это конфликт между мозгом и сердцем. Либо конфликт между хочу и надо. Но с точки зрения нейробиологии мы говорим про конфликт между мезолимбической системой дофаминовой и мезокортикальной дофаминовой системой. Получается, две ветки питающие, и получается, что наши желание а без того, без лимбического дофамина, мы можем все понимать, все осознавать, но у нас не будет энергии действовать. Вот. Поэтому вот такая возникает здесь история. Ученые наверное, говорят не просто прокрастинация а как поведенческая задержка, то есть какого-то действия. Почему происходит? Во-первых, вы задерживаете какое-то действие, хотя можете начать нечто делать, Прямо сейчас, в эту же секунду, у вас доступно, в принципе, это действие вы можете делать. Вы сознательно откладываете это действие. То есть вы понимаете, да, я могу начать делать, но буду смотреть котика в Инстаграме. Это действие иррационально. То есть если у вас, например, есть какие-то реально рациональные причины отложить действие, например, не знаю я отложил работу, потому что у меня вспыхнуло и загорелось, например, что-то на кухне. Это, конечно же, не прокрастинация, это сознательная история. Но если это иррационально, например, что я понимаю, что мне нужно сделать этот отчет, тем не менее я его не делаю, и мне становится все хуже, хуже с каждой минутой откладывания. Это иррационально, потому что нет никаких осознаваемых выгод от такого поведения. И, конечно же, это вызывает стресс. То есть прокрастинация, безусловно, это усиление стресса, это неприятные... Ощущение, которое возникает в процессе его. То есть, если вам приятно, то есть, по сути, это отдых, да, и это не лень, потому что вы не восстанавливаетесь. Ну, как говорится, как в старой шутке говорится, многие считают, что я сижу дома и ничего не делаю. На самом деле, я сижу дома и переживаю, что ничего не делаю, а это очень сильно изматывает. И в этом особенность прокрастинации после нее все становится еще, еще Хуже, еще хуже. Тем не менее, небольшая награда есть. Вот в тот самый момент, когда вы откладываете действие, чуть-чуть дофаминчика, немножко вам подкидывается. То есть, чуть-чуть настроение быстро улучшается в тот самый момент, когда вы решаете прокрастинировать. Обычно с прокрастинацией связана проблема порочного круга. Вы знаете, когда одно действие цепляется за другое, и все ухудшается, все в такой ком слипается, который невозможно раскатать. Какие бывают такие порочные круги прокрастинации? Первое, пожалуй, это энергия. Чем дольше вы не начинаете делать, тем меньше у вас энергии. Тем меньше у вас энергии, тем меньше у вас желания начать делать. Чем меньше у вас желания начать делать, тем меньше у вас энергии. И бах, вы чувствуете себя 100% истощенным, сделав 0% работы. Так это работает. Второй круг это отвращение. Вы сидите, собираетесь, я должен эту работу сделать, должен, должен. И когда вы себя постоянно усилием воли тыкаете в какой-то там монитор, либо в книгу что-то сделать, разумеется, у организма возникает защитная, отвра... защитная реакция, отвращения. И вы говорите, да в конце концов, да, кто меня здесь заставляет? И вы начинаете вместо того, чтобы испытывать интерес к какому-то важному делу, вы начинаете испытывать отвращение. И чем сильнее вы себя заставляете, тем сильнее это отвращение делаете. В конечном счете, вы готовы что угодно сделать, лишь бы не заниматься тем, от чего у вас развился уже тошнотворный рефлекс. Обратите внимание, я не говорю, что это дело реально отвратительно. Вы сами себе развили рвотный рефлекс к этому делу, вместо того, чтобы его просто сделать. А дальше это разрушение таких личностных черт. Например, когда у вас снижается самооценка, и вера падает в свои способности, как это, это возникает. Мозг же обычно создает самооценку и веру в себя, наблюдая за действиями. Вот вы что-то делаете хорошо. Ваш мозг сверху наблюдает и говорит, и дает вам мысль. Наверное, человек, у которого это хорошо получается. И вы такой, о да, класс. А если вы не делаете ничего, то ваш мозг тоже за этим наблюдает и говорит, наверное, это человек, который ничего не делает. И вы такой, ну да, я человек, который ничего не делает. И, по сути, не делание, оно приводит к катастрофическим последствиям такой личностной деградации. Это как ржавчина, оно незаметно, но, по сути, разъедает э, всю вашу личность. А, третья история, которая связана со стыдом. Вы не делаете, вам стыдно. из этого стыда вы злитесь, вам это не нравится ситуация, пытаетесь на что-то отвлечься, и снова эта история стыда, она дальше усиливается. На самом деле такие явления, похожие с прокрастинацией, их довольно много. Вы знаете, у нас есть, это не только работа, у нас есть сонная прокрастинация, sleep procrastination, это такой отложенный образ жизни, когда, ну вот, вот сейчас пойду, еще чуть-чуть и пойду спать, и время, время, время, как с работой, со сном, да, и вы бах, оказывается, что вы уже точно не доспите вот, запойные просмотры, ну, еще одна серия, еще одна серия, руминация, откладывание позитивных изменений, даже похода к врачу и так далее. Это тоже часть разновидности такой прокрастинации, то есть откладывание того, что вам будет хорошо. Какие последствия? Да, то есть казалось, все было пока здесь весело, но на самом деле наступают худшие времена. А какой механизм бывает у прокрастинации? Первая штука – это депрессивный механизм. То есть, реально прокрастинация, они увеличивают риск депрессии. Второй механизм – это прокрастинация, вы так начинаете депрессивно прокрастинировать. Следующий механизм – это тревожная прокрастинация. То есть, когда вы представляете какие-то страхи, наверное, что-то с этим случится, с этой работой, а вдруг ее сделано не понравится. И тревога по поводу того, что не сделано еще даже, начинает у вас увеличивать прокрастинацию. А, например... Следующее ангидонистическое, ангидония, то есть, когда вам просто не интересен объект вашей работы, либо вы сами его дискредитировали, либо испытываете отвращение. В общем-то, никакого просто нет удовольствия. Ну и, наконец, перфекционизм, но немногие из нас к ним страдают, это нереалистичное ожидание. То есть, вы такой, вот я сделаю всю работу, что просто все вау, скал, все упадут на колени, скажут, да это просто лучше, большим, это лучшая работа в мире. И вы такой, это не похоже на это, значит, не буду и делать. Вот. Ну и, наконец, импульсивный механизм, когда вам просто банально трудно сконцентрировать свое внимание, как при синдроме гиперактивности и дефицита внимания. То есть а, проблема с целями, все важно, все одинаково с целями, и, и ваш фокус внимания просто перекручивает. Ну и часто мы с прокрастинацией впадаем в такую ловушку настроения, когда считаем, что нам нужно дождаться настроения, чтобы что-то делать. То есть и многие люди вступают в такие странные загадочные ритуалы – Пьют чай вместо работы, ожидая настроения. Смотрят сериал вместо работы, ожидая того самого фантастического настроения, что вот когда-то это настроение придет. И вот когда я почувствую, что я готов, в этот момент, возможно, я начну работать. Хотя, вы знаете, так бывает довольно редко, это не работает. Вот. Но что сказать про прокрастинацию? Она реально убивает. И это не метафора. То есть каждый раз, когда нам казалось прокрастинация такой невинной, детской шалостью, имейте в виду, что это хладнокровный убийца. Это убийца вашего бизнеса, это убийца ваших доходов, это, в принципе, механизм, который просто банально крадет лучшие часы вашей жизни и заполняет их каким-то стыдом, метаниями, недовольством, ощущением впустую потраченного времени и так дальше. И более того, противоположность, такая связь прокрастинации, это чувство безнадежности, например, я ничего не делаю, я чувствую вину, я начинаю сомневаться в себе, я начинаю ощущать себя беспомощным, поэтому, ощущая себя беспомощным, я ничего не делаю. Ужасный, ужасный порочный круг. Ладно, вы просто бы валяли дурака, честно, либо отдыхали. Так вы еще не отдыхаете, и еще испытываете огромное количество негативных последствий. По исследованиям прокрастинация связана с увеличением риска депрессии, тревоги, проблем со сном, Хроническая боль усиливает прокрастинацию, снижает самооценку, посттравматическое стрессовое расстройство, делает нас нерешительным, вот. и кроме этого прокрастинация является даже одним из факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний. И это неудивительно, потому что чувство гнева на себя, гнев, да, это тоже вносит один из серьезных факторов в развитии такой типа личности предрасположенной прокрастинации. Окей, okay. так, есть такая теория временной задержки, которая очень интересно говорит про прокрастинацию. Сутью заключается в том, что наша мотивация во многом зависит от такой субъективной важности действия, которое мы делаем, от уверенности к успеху, в успехе, что мы уверен, и негативно зависит от дедлайна, который мы себе ставим, и импульсивности. По дедлайну все просто, работа занимает время, отпущенное на нее, и в отсутствие каких-то четких сроков для себя поставленных, мы склонны постоянно-постоянно отталкивать и отодвигать эти здесь действия. Да, но ну это про время. А, вообще мы думаем, что прокрастинация это преимущественно про время, хотя на самом деле, судя по научным исследованиям, прокрастинация это про нечто другое. А прокрастинация это про эмоции, а не про время. То есть, по сути, мы прокрастинируем, когда пытаемся... Неправильно совладать со своим эмоциональным состоянием, направляя свою энергию не в то русло. Вот, например, уже у нас же есть мотивация, вот реально это сделать, да, есть. То же самое, как есть мотивация там, заняться спортом, либо что-то еще сделать. Так что же нам мешает? И существует замечательная теория самоэффективности, которая гласит, что... Мотивировать себя делать работу, либо питаться правильным питанием, либо что-то еще сделать, это глупо, потому что мы и так по умолчанию мотивированы. Ну, мы же не дураки в конечном счете. Так почему мы не действуем? Потому что мы не верим в себя. А самая эффективность – это наша внутренняя вера того, что я реально с этим справлюсь. То есть я реально это сделаю. И когда такая самая эффективность низкая, то, конечно, такой негативный внутренний монолог идет это парализующее, возникает такое ощущение, стыд, что мы не сделали этого раньше. Это все нас, конечно, все эти эмоции нас включают в цикл, и в практическом смысле нас они, конечно, парализуют. Вот какая здесь история цикла. Поэтому один из способов разорвать этот цикл, это использовать самосострадание вместо самокритики. То есть просто относиться мягче к себе. И просто переключать, переключать, переключать свое внимание чтобы здесь действовать. Например, мы прокрастинируем, испытываем гнев к себе и критикуем себя сами. У нас падает наша же самооценка, мы обескуражены и мы прокрастинируем дальше. Поэтому типичную ошибку многих людей – ругать и высекать себя за прокрастинацию, конечно же… Э -э -э -э. Это здесь не будет работать очень хорошо. Что может работать хорошо для самоэффективности? Четыре способа. Во-первых, это... Первое, это вспомнить, когда вы классно работали. То есть, вот какие-то свои успехи. Перелистать, фотки вспомнить, что-то в мемори взглянуть. Свои успехи, потому что это реально повышает нашу самоэффективность. Затем, посмотреть, как работает кто-то вокруг. Подумать о каких-то коллегах, которые работают, как про классные примеры, вспомнить людей, которые вас вдохновляют. Мы реально таким векарным опытом мы заражаемся вот этим. Словесно с собой правильно разговаривать, внутренний диалог, не деструктивный, а конструктивно. Так, и так, раз, два, три, обратный счет, поехали. То есть, как спортсмены. Спортсмены часто ведут собой такой поддерживающий внутренний диалог, и он реально им помогает выдерживать даже экстра нагрузки, вот этот внутренний голос ну и наконец правильная интерпретация настроения физиологического своего состояния ведь знаете многие это же зависит от того наша уверенность в себе зависит от того как мы интерпретируем свое внутреннее состояние например у кого-то болит что после тренировки один такой о боже я травмировал свои мышцы все растянул какой ужас не могу двигаться но другой такой о класс болит значит классно потренировал но ну, немножечко болит мы имеем в виду хорошо продвинулся один человек испытывает легкий голод, и он думает, о, класс, такой прям внутри все пусто, хочется подъесть, наверняка уже разжигание пошло, то есть гормон голода поднялся, значит, там аутофагия, все дела, и мы позитивно интерпретируем свои физиологические сигналы. Другой же человек может это же ощущение легкого голода интерпретировать катастрофически. О боже, прямо сейчас чувствую, соляная кислота проедает дырку стенки моего желудка, сейчас она выльется наружу, или я прям ощущаю, как желчь сворачивается и выпадает камнями. Этот легкий год, я прямо чувствую, как уровень глюкозы падает, кружится голова, я ощущаю свою слабость, я как будто бы задыхаюсь. Мозг не работает, да? Это просто вопрос интерпретации. Мы с вами даже, даже реально знаем, что раздражительность даже при голоде, она не связана с уровнем глюкозы. Вот, это другая здесь история. Вот совершенно... То есть, например, настроение. Вы говорите, так, э, как я себя сейчас чувствую, когда готов начать, прямо сегодня. Так, что-то у меня чешется за левым ухом, это отличный способ, чтобы прямо сейчас начать работать. Что-то у меня покалывает в висках, это отличный способ прямо сейчас начать работать. То есть, вы интерпретируете э, физиологические свои, physiological cues, как правильные, как свидетельствующие о вашем успехе. Ну, конечно, главное не увлекаться. Да, то есть, если у вас там реальная проблема, ну, уже интерпретировать ее как успех, это не сильно хорошая история. А, то есть, а, смотрите, то есть здесь, когда зачастую так при прокрастинации, да, вот мы сейчас про эмоции сказали, а, если мы говорим еще про вопросы, то иногда так люди спрашивают, а, например, про прокрастинацию, что они говорят? «Почему не могу заставить себя работать?» Да, почему я не могу себя заставить это начать? А, вот клиенты приходят ко мне, это их очень частый вопрос. Ну, почему я не могу заставить себя это сделать? Я говорю, оу-оу, ребят, давайте зададим правильный вопрос. Почему вообще должны заставлять себя это делать? А, то, что вы заставляете делать, заставляете самих себя делать полезные вещи, хорошие для вас, это уже явное свидетельство того, что что-то здесь, что -то здесь не так. Изучать собой, первый вариант, вести дневник и просто отмечать сеансы прокрастинации. Вы знаете, что какую область мы бы не взяли, отмечать, вести дневник, дневник брака, дневник тренировок, дневник питания, дневник, не знаю, изучения какого-то нового навыка. Все работает круто. То есть, чтобы вы не наблюдали, чтобы вы не трекали, все будет улучшаться. Это так называемый эффект наблюдателя. Будьте просто взвешиваться, даже немножко это поможет быстрее вам взвескивать. Все, что наблюдаете все что улучшается да это мы уже в принципе с вами здесь знаем поэтому дневник прокрастинации и определенный такой самоанализ и конечно же понимать что наша работа она может стать формой нашей медитации определенной вариантом самоосознанности понимая почему мы прокрастинируем мы можем просто больше о себе узнать и понять пройтись вот как по трем вещам мысли и эмоции которые я испытывал назвали их отношение к себе и к миру который я выражен в моих ценностях и наконец мои действия и мои решения вот это повышает самоосознанность как только вы повышаете самоосознанность сразу прокрастинировать становится здесь намного намного сложнее вот немножечко из такой теории ну вообще если говорить глобально то попробуйте ощутить цену неделания. То есть, вот мы говорим, про что вы делаете, да, вот много говорим про действия, действия, да, это классно, но более полноценно взглянуть на свою жизнь и на свои действия, вам поможет ответ на вопрос, а что я не делаю. Вот я делаю много дел, я молодец, кажется, я занят целиком, да, то есть, куча дел, но очень часто просто можно сесть и спросить, а что я не делаю, и это тоже очень важно. Вот, то есть, по сути, эм, вот многие люди говорят, там, я вот думаю что-то, я считаю так что-то, но на самом деле э, без действий все ваши мысли, самоидентификации, они вообще не имеют никакого значения. Ну, вот, звучит немножко жестко, но на самом деле это не имеет никакого значения. Ваши идеи, ваши верования, ваши убеждения, если вы их не проявляете в действии, они имеют нуле. Вое-значение. Ноль. Ноль. То есть, именно поступок является восхождением к субъектности, чтобы вы... Посмотрите, если вы просто думаете, крутите что-то вы объект. да Вы ничего не делаете, ни на что не влияете. Если вы делаете реальные действия, вы становитесь самым настоящим таким субъектом. То есть, поступок это то, что вас соединяет с реальностью, соединяет с миром и делает вас настоящим таким актором действующим, а не чем-то остальным другим. Не делая, вы как бы отказываетесь от возможности вообще быть собой, собой настоящим. Вот, вы как бы отчуждаете себя от этого и превращаетесь по сути в такую пассивную вещь. И, например, когда человек говорит, я что я что-то считаю, я что-то делаю, да, иногда спрашиваю, а как это проявляется? Например, я считаю, что нужно быть честным. Окей, как это проявляется? Ты честен с собой? с другими, я считаю, что вот я вообще как бы против войны, против всего плохого, за все хорошее. Хорошо, ты можешь как угодно считать, как это проявляется во внешнем мире. А, ведь не случайно мы должны быть миссионерами своих идей, миссионерами. Без этого просто, как это сказать, случайные разряды импульсов у нас в голове, они оказывают нулевое воздействие на окружающий мир. Ну и, наконец, и, конечно, еще подрывают нашу веру к себе. Ладно. А давайте несколько по идее пробежимся таким практическим моментом, что можно сделать того, чтобы э, повлиять э, на свое настроение. Первый момент это, конечно же, повысить важность. Это дедлайны. То есть, с кем-то договорились дать какому-то времени, что-то здесь повысили. Дедлайны прекрасно работают и, конечно же, уменьшают. Риск прокрастинации и даже увеличивают продуктивность, вот, снижают отвлекаемость. Второй момент – это понимать того, что бывает зачастую тяжелее всего именно начать. Дело в том, что инициация действия и дальнейшее продолжение действия в мозге регулируются немножечко разными мотивационными механизмами. И приступая к работе, когда, вы, например, там тяжело начать, помните, что как только вы начнете, будет лучше. Поэтому надо просто начать. Как с пробежкой, да, главное выйти из дома, все. Либо к чему-то еще. Главное выехать в спортзал, все. Остальное уже намного веселее, не так тяжело. Инициация действия. То есть вы фокусируетесь на тем, чтобы перепрыгнуть довольно короткий. Это мне сейчас тяжело, но вы знаете, как только я начну, будет классно и мне точно понравится, вместо того, чтобы рассуждать, как тяжело. Иногда это внутренний критик помогает зацепить такая история, я использую обратный счет. Итак, 10, 9, 8. 7, 6, в это время подхожу и начинаю что-то делать. Например, там, на турничок, либо, либо приступаю к новой работе. И считаю, 3, 2, 1, пошел, и все, ты уже работаешь. Все, ты уже в работе, уже изучаешь, открыл что-то, пошел работать. Это уже намного проще. Тщательное планирование. Да, работает. Негативная визуализация. Это когда вы вместо котиков либо новостей просматриваете, во что превратится ваша жизнь, если вы будете откладывать работу и представляете эти ужасные, ужасные руины. Вот так это работает. Внешнее давление – прекрасная история. То, что мы, как бы, вот все люди говорят, жалуются, такие, от внешнего давления – это вот ужасно. Это не только ужасно. Социальное давление – это прекрасная история. Вы знаете, что если вокруг вас кто-то крутой работает, работник – его радиус увеличения продуктивности 3,5 метра. Вот сидит человек, который классно работает, что-то такое занят. Вот все, кто 3,5 метра сидит, они все начинают лучше работать. Работает и в обратную сторону, конечно же, этот момент. То есть, какое-то внешнее давление. Вы кому-то отчитываетесь. Это, кстати, большая проблема всех прокрастинации и откладываний, потому что нету социального давления. Вы никому не отчитываетесь. Считается. Что нужно выбрать как минимум три человека, которым вы будете отчитываться регулярно о том, что вы делаете. Одного считается мало, потому что вы сможете с ним договориться, а с тремя договориться уже куда сложнее. Таймеры используйте. Вот я, например, люблю офлайн. То есть, посмотрите, у меня классический кухонный таймер, который на 25-30 минут. Он прекрасно помогает. И понимание цели. То есть, обычные кусочки моей работы выглядят таким образом. Я завожу таймер, а вы завели, он уже пошел тикать. Нет, сначала я обычно что говорю? Я вслух проговариваю конкретно, что я собираюсь сделать. Потому что если у вас нет четкой цели, осознаваемой, вы будете склонны прокрастинировать. Нужно четко сформулировать цель. Например, сейчас я собираюсь в этой вот кусочке работы сделать это это. И... Завели таймер, и он уже пошел, пошел работать до самого звонка. Все. Момент, который здесь идет. Убрать отвлекающие триггеры. Это тоже очень важно, потому что наше внимание скачет. И лайфхак полезный. Телефон, даже выключенный, даже перевернутый, когда он лежит в поле вашего зрения, ослабляет ваше внимание. Поэтому телефон в полку. Да? Хорошо. Либо лучше вообще вот за дверь. Можете со звонком, но за дверь, который вы делаете. Ну, иногда, если работы очень много, используйте обратное планирование. Обратное планирование когда вы вносите, планируете сначала позитивные дела. Здесь кушаю, тренируюсь, делаю что-то еще. И только потом размечаете в них работу. То есть общий критерий, чтобы вы, у вас было хорошее настроение, когда вы посмотрите на то что у вас есть ну и наконец еще момент а, вернуться в настоящий момент работаш как осознанность то есть вы стремитесь такую гиперреализацию сделать например если эта книга вы ее нюхаете если клавиатура то вы трогаете ощущение металла слушаете, как работает кулер например а, Обращайте внимание на шрифт, то есть вы стараетесь провалиться в конкретные детали, такая гиперчеткость восприятия. И как только вы погружаетесь в гиперчеткость восприятия, фокусируясь на мельчайших деталях происходящего, вы лучше вливаете ситуацию и прокрастинация исчезает. Ну и наконец, вы знаете, моя любимая тема, я часто про нее рассказываю, это соблазнение мозга. Пытайтесь найти что-нибудь прикольное, либо веселое в этой работе. Например, там, как листочки, читая книга понравилась как она пахнет, эта книга, как она, какой она звук издает и так далее. И вы уже понемногу-понемногу втягиваетесь, находя какие-то необычные способы привлечь свое, привлечь свое внимание. То есть вы себя не принуждаете, а пытаетесь спонтанно разжечь пламя этой интереса. Вот. Ну и наконец, если ничего не работает, используйте метод «ничего не делания». Такую мини-дофаминовую диету, либо прекондиционирование. То есть, если вы не можете ничего делать, ничего не делайте. Реально, это так и работа против профессиональцев. То есть, вы вот на стуле отъехали, положили руки и просто сидите. Сидите, сидите, ждете, пока вам некомфортно будет сидеть. Сидите, сидите. Чувствуете себя немножко дураком, мозг говорит там поделаешь что-то, говорит: нет, я вообще ничего не делал и без телефона. И вы увидите, что буквально через 5-7 минут просто сидения вам работа начинает казаться далеко не худшим вариантом здесь действия. Вот как это работает. То есть, убирая все дофаминовые искушения, делая такую мини-дофаминовую диету, вы, по сути, увеличиваете свой интерес. Ну и, конечно же, всегда помним про физиологию, да, то есть... Хроническое воспаление, дефицит сна, э, проблемы со щитовидной железой, низкий уровень э, железа, чаще у женщин. Это те факторы, которые могут вызывать э, слабость и усиливать склонность к прокрастинации, даже независимо от этой вот истории, э, которая тут есть. Вот, э, вот такие моменты про прокрастинацию мне бы хотелось обратить внимание. Э, первое, это далеко не безобидная история. Это реально штука крайне разрушительная. Второе, она деструктивна для вашей, по сути, личностных особенностей и веры к себе. И третье, это вопрос эмоций, а не времени. Научитесь справляться со своими эмоциями прежде всего, без излишнего самопринуждения, потому что сильное самопринуждение может только замыкать круг прокрастинации. Действуйте умно, лайфхаками, организуйте среду вокруг себя и помните, чем больше вы делаете и чем быстрее начинаете, тем проще вам будет бороться с прокрастинацией. Вот. Это, наверное, такой наш сегодня блок ключевой. А теперь я весь ваш буду отвечать на вопросы. Так. Воля к жизни не понюхать, она в упаковке книгу. Разрывайте упаковку, вот и нюхайте. Хотя я не знаю, лучше использовать какой-нибудь аромат, который у вас есть для того, чтобы промаркировать книги. Я думаю, многие так делают. Так. Иногда... Тут я даже знаю людей, которые парфюм покупают для книг. Представьте. Вот. Сложные отношения с директором на работе, напряжение и страх уходить. Не знаю. Не знаю. Вопрос всех деталей, как брать деньги за оказание своих услуг, постоянно все делаю по дружбе, я ведь и так могу. Ну, понять, что если вы делаете по дружбе, это обесценивает вас как профессионала. Можно что-то делать по дружбе, либо как волонтер из изобилия, из позиции изобилия. Например, вы зарабатываете достаточно, вы можете проводить бесплатно открытые лекции, потому что вы уже заработали достаточно. Из дефицита, когда человек может оплатить свои услуги, но делать ему бесплатно, я думаю, это совсем неверная история. Еще и по той причине, что люди меньше ценят бесплатную историю. Если у человека есть возможность заплатить, и он это получает бесплатно, то, конечно, ценность меньше. Тогда вспоминаю... А, хотя ладно. Так. Литий 5 мг для профилактики можно. Можно и нужно. Андрей, какая у вас мотивация э, к спорту? К спорту, наверное, у меня мотивация, потому что я лучше соображаю после него. Вот. Так. Как снизить высокий уровень пролактина? Ну, нужно разбираться и изучать причины конкретные. Причин много от пролактиномы до других историй. Вопросы. Мы тут с вами все задумались, наверное, про прокастинацию. Я понимаю. Но давайте еще. Как понять, реалистична ли цель? Как минимум, вы можете провести среднюю выборку реалистичности цели. То есть, просто описать в терминах. Вот человек такого возраста начинает такое дело и изучить вообще в мире вокруг, как точками расставить у скольких людей это вообще в жизни получается, либо нет, какая-то статистическая вероятность достижения этой цели. И спроецировать на себя. С чем связана раздражительность во время голода? Скорее, раздражительность во время голода связана с увеличением уровня адреналина и кортизола. Потому что, вы знаете, когда активизируется жиросжигание, гликоген заканчивается, жиросжигание усиливается. И организм для того, чтобы сильнее бахнуть по нашим жировым запасам, запасам использует адреналин и кортизол. Вы знаете, адреналин обладает жирожигающим действием, потому что адренорецепторы расположены на жировых клеток. Но зачастую мы испытываем такое вот небольшое вот возбуждение, либо раздражительность. И нам кажется, что это из-за падения сахара, глюкозы. На самом деле это из-за того, что организм увеличивает уровень адреналина, чтобы начать... Быстрее сжигать жир. Вот как эта история начинается. Были это подтверждено исследованием, замеряли уровень крови и сутки едят. И ни у кого там уровень глюкозы не падает. Раздражительность при недосыпе. О, про это можно бесконечно говорить. В моей книге «Воля к жизни» там прослон большая глава. При недосыпе, не только раздражительность, при недосыпе у нас возникает негативная предвзятость. То есть нейтральные лица, кажется, нам как будто злятся на нас. Когда кто-то что-то говорит, нам кажется, будто он заговор какой-то плетет. То есть мы при негативе еще склонны видеть все в таких мрачных красках, как будто все вокруг нас ополчилось. Поэтому, да, я тоже знаю про эту историю, не доспал, и реально тебе такая всякая, чувствуешь, как такая дрянь начинает меречься. Только выспался, возвращаешься, снова мир миролюбивый, в котором все тебя любят, ну почти все. Так, принуждать ли ребенка делать уроки? Зависит от класса и так далее. Скорее попробуйте заинтересовать. Я понимаю, что это сложное, но э, попробуйте. Где брать энергию, чтобы не прокрастинировать? Энергии у вас достаточно. а Энергия исчезает как раз таки во время прокрастинации. Так, чем себя различить 75? Не знаю. Как успокоиться перед госэкзаменом? Ну как, небольшое возбуждение, это тоже хорошо перед госэкзаменом. Эх, я помню, мне нравилось это ощущение перед экзаменами, что ты идешь с одной ручкой. То есть ты идешь, у тебя есть только ручка одна и зачетка, и ты идешь как ториадор, Как, как ториадор у тебя впереди такой вот бык преподавателя, ты машешь своим, вот этим, своим билетом перед ним, пытаясь как-то отвлечь его внимание от тех моментов, которые ты не знаешь. А, да, потом я сам был когда-то преподавателем, оказался на месте этого быка. То есть жизнь как интересно меняется. Но мне экзамены нравилось, хоть я не сильно любил подготовку, но мне нравилось давать экзамены. Плюс к тому же все готовы я еще, ты еще раз как бы погружался в предмет, устанавливал какие-то дополнительные связи для себя. А, да, это было круто. И раз про экзамены заговорили, то как же не похвастаться, да? Про себя вот 6 лет учебы в медицинском университете, у нас была пятибальная шкала, я ни одного экзамена не сдал на четверку. То есть реально вот за 6 лет все там больше сотни предметов, все были пятерки, либо пятерки с плюсами. Пятерок с плюсами было, наверное, штук 8. Вот такая вот история. Но мне нравилось сдавать. Но был, были три экзамена, три экзамена были вообще, наверное, когда меня спасало проведение, либо чудо. То есть, вот честно скажу. То есть, мне должны были ставить четверку. То есть, все велось к этому. Но вмешивалась какая-то длань, какой-то сверхсилы. И случайно эту всю историю от меня отводила. Рассказать? Так. После спорта плохая концентрация. Что делать? Попробуйте дыхательные упражнения. Должно помочь. Подышите. Не нужно лечить катаракту. Контракт, если мешает зрение, нужно лечить в любом способе. Три тренировки в неделю по 40 минут. Можно, если чувствовать себя хорошо. Я думаю, что лучше планировать вечером, а утром еще раз проводить ревизию плана. Можно ли купить ваши книги в электронном варианте? Можно купить в электронном варианте, можно скачать у пиратов на флебусте, где угодно. Паре лучше спать под разными одеялами? Да. Безусловно, может даже разное дело в плане того, чтобы адаптировать теплочувствительность. Если близкий человек прокрастинирует, и меня это бесит, вы не измените близкого человека. Вы можете подкинуть ему какие-то книжки, но если он не захочет, вы ему не поможете. Стоит ли проходить курс по этикету? Всегда стоит. Вот. Если при общении с внуками дети нервничают... Uh, так, стоит ли оставлять ребенка впредь? Стоит, полезно. Развитие уголовкомы. Так, в момент негативных эмоций слушаю агрессивную музыку, просто слушаю, уходя фантазию. Музыка прекрасная история, помогаю. Так, как вы относитесь к Баду мицелий ежевика грибенчатого, а это грибы? Отношусь положительно. Такие мои слушатели такие, вау, положительно. Я тут критикую бады, а тут отношусь положительно. Я вообще считаю, что грибы это очень недооцененная история. Вот, э, э, не только отсылаю к сериалу популярному «Одни из нас», да, про то, как грибы тут захватили мир, это не только к этому, но и к тому, что, например, там те же шампиньоны, э, это очень полезно. То есть там и клетчатка, особых, которых холестерин снижает. Они даже на запах тела влияют. Вот знаете, мы там, а, вот запахами кто там из народов одержим? Японцы, у них даже есть такое приложение, ты вводишься, сканируешь, и там специальный детектор твой запах тела определяет. И у них есть такое слово в Японии, корейшу, запах старости, когда пахнет старым человеком. Знаете, все это, специфический запах. И вот они пытаются бороться с этим запахом, то есть там целая индустрия запахов, и вот они установили, что потребление шампиньонов уменьшает запах старости. Вот такая вот история. Ну, а лисички, другие там тоже грибы, все классные. А ежеви гребенчатые, думаю, вполне безопасная и потенциальная положительная добавка для стимулирования нейропластичности. На людях были неплохие исследования, где помогали при депрессии вот это делать. Так что, как видите, я сторонник грибов. Главное, не покупайте стрёмные грибы у бабушек, которые замариновались в банке. То есть, безопасность. Превыше всего. Так, а как же личная жизнь? Непонятно. Люди покупают брендовую одежду, хотя бы из стиля. Не знаю. Чтите ли вы традиции? Чту. 183. Высоковат пульс, конечно. Вот. И понижается недостаточно. Так, как убрать влияние стресса на потребление здесь еды? Ну, посмотрите, мы не можем чем-то просто сопротивляться, чему-то. Э, например, просто терпеть стресс. Так не работает механизм. Вообще, при замене какой-то привычки, либо при замене своей реакции, всегда думайте, чем вы будете занимать. Природа не терпит пустоты. Если вы просто пытаетесь, а, буду просто терпеть стресс, например, либо там, просто откажусь от этого, не работает. У организма есть наезженная дорожка, он будет бить, бить в эту дверь. Его нужно направить по другой дорожке. То есть заменить одну модель поведения на что-то другое. Есть такой тренинг замещения привычки даже. То есть когда вы предлагаете и тренируете альтернативную реакцию. То есть нельзя просто не реагировать, нельзя просто не есть, нельзя просто не делать. И есть если вопрос, что я буду делать вместе вместо этого? Что я буду делать, когда я испытаю стресс? Не есть, хорошо, если не есть, то что? Сидеть и просто а -а -а, терпеть стресс силой воли? Это вопрос вопрос времени, когда вы просто сдадитесь. А, тоже касалось, то же самое касается и всех остальных историй. Чем я заменю это поведение? Убрал, что я сделал взамен? И желательно, чтобы эта история вам нравилась, вот либо вам нравились вы сами, когда вы следуете таким образом. Это же знаете... Самый простой вопрос, который себе понять, вот когда вы делаете что-то не очень хорошее. Нравлюсь ли я себе, когда я это делаю? Такой хороший вопрос, который помогает вам понять какую-то историю, либо стоит ли это делать? Не стоит, вместо этого торга сфокусироваться на ценностях определенных. Вы знаете, вообще мне кажется, что э, люди, мы, люди, мы страдаем от того, что называется, кто мне придумает хорошее русское слово, от overthinking э, Интеллектуализирование назовем это так: да, чрезмерное думание. Опасность чрезмерного думания заключается в том, что мы способны рационализировать все, что угодно, найти обоснование всему чему угодно. Но и излишнее рационализирование мешает нам заметить правильную работу нашей интуиции, здоровому нормальному чувствованию, здоровой реакции нашего тела которые знают. Мы просто сводим все по сути к каким-то словам и сплетению цепочек из слов. Если не прислушиваться к своему здоровому ядру ценностей, к базовому ядру определенных ценностей, мы способны легко повестись на разные там слова и быть просто загипнотизированными ими. Например, вот такой же базис, который касается в том числе войны. Это же очевидно даже ребенку в первом классе. Агрессор... Кто агрессор, понятно. Кто убивает мирных жителей, кто понятно. Кто нарушил договор, кто понятно. Какие еще слова, какие еще сплетения, теории заговора. То есть люди просто словами позволяют, либо, либо просто позволяют себя обмануть этими словами. Все на самом деле, вот эта вот эмоциональная реакция, она здесь э, э, очень проста и невероятно точна. Все эти слова, да, все эти люди, которые говорят без фундаментальных ценностей базовых, они не имеют никакого смысла. Это просто бред сумасшедшего. Либо, как говорится, это шизофазия. То есть, бессвязные наборы слов, которые люди генерируют, чтобы попытаться спрятать от себя реальность и не выглядеть полным ничтожеством в своих же собственных глазах. Омерзительная история. Ладно. Так, как принимать берберин? А... Стандартные дозы, только не слишком много, он дает нагрузку печени. Айурведы не рекомендуют есть грибы. Ребята, здесь не айурведа, здесь доказательная медицина. Плохо ли то, что у меня нет никаких целей? Плохо. Так. Так, так, так, так, так. Что еще из вопросов? Как без ряда для организма набрать пару килограмм? Больше тренируйтесь. Адаптироваться к новым условиям. Делайте то, что вы хотите. Так. Как вы относитесь к сухому голоданию? Резко, отрицательно. Так, что еще у нас есть интересного? Есть какая-то книга по ценностям человека. Ну, конечно, это наш стойкий, все написали. Четыре ценности. Все очень просто. вот. И просто как такой внутренний свой моральный компас, которым можно сверяться. Какой компас? Первый – это смелость. Вы действуете смело, либо вы трусите. И даже та же самая прокрастинация, это зачастую просто трусость, ну, страх, да? Есть хорошая формула, которая мне очень нравится. Страх проходит во время движения. Прокрастинация проходит во время начала работы. То есть, смотрите, вы можете бояться, когда вы стоите, либо прокрастинируете. Ой, боже, страшно, страшно, прям такой ужас. Как только вы начинаете двигаться, движение, все, страх исчезает. Страх исчезает во время движения. Вот. Стало страшно, двигайтесь, перестанет быть страшно. И главное, конечно же, куда двигаться. А, и здесь, помните, мы с вами обсуждали конфликт приближения и избегания. А, когда вы избег... уходите, пытаетесь отойти от того, что у вас вызывает страх, страх усиливается. То есть то, что называется инкубация страха. Страх усиливается, пытаясь избежать, вы на самом деле просто нагнетаете его, увеличиваете степень своего взрыва. Если вы остаетесь на месте и боитесь, страх вас парализует. И вы как бы замерли, вы просто стоите и трясетесь, и боитесь. Но, когда вы двигаетесь навстречу, либо делаете хотя бы один шаг навстречу и начинаете двигаться, тому, что вас пугает, страх исчезает. То же самое с прокрастинацией. Прокрастинировать можно только во время, когда вы не двигаетесь. Начните двигаться. Вся прокрастинация исчезнет. То есть не нужно, как это сказать, просто иди. Не будьте парализованными вот этими оверсинкин, как в басне про, череп, про сороконожку. Помните, что у сороконожку спросили? Слушай, а опиши, пожалуйста, словами детально, как у тебя получается одновременно двигать все сорок ног. Такая сороконожка задумалась и ее парализовала. Вот. То же самое и здесь. Не нужно все это делать. То есть прекратите просто это. Инициация действия Старт начните, а потом уже как бы там по ходу дела и разберетесь. Так вот, первое это смелость либо мужество, первая ценность. Вторая ценность, которая у нас идет, это справедливость, то есть быть справедливым. Быть. Третья идет ценность, которая здесь у нас есть, это умеренность из базовых действий, которые есть. И доброта, либо здесь социальные нормы. А, так, еще раз. Первое, мужество. Второе, доброта и справедливость. То есть соблюдение общечеловеческих базовых норм, по сути. Если говорить с такой простой максимой, что хорошо одному, то хорошо и всем. То есть вы делаете такие действия, которые хороши и вам лично, и в целом всем людям одновременно на планете, тоже хорошо. Это условия такого праведного действия. Вот. Если вам что-то хорошо, а всем плохо, то это действие никак не может быть праведным. Либо всем хорошо, вам плохо. Это тоже неправильное действие. То есть ключ к рациональному действию с точки зрения стойков, это хорошо одному и остальным. Вот так мы должны писать классическое справедливое действие. Итак, смелость, доброта, либо справедливость, социальные нормы. А следующее это мудрость, то есть рациональность. Вы действуете по уму вы действуете правильно, используете науку и достижение. все, что, ну, что, все, что вокруг нас, это же создано да, не нашими эморци... рациональными эмоциями, это создано наукой, не забываем об этом. И четвертое, которое есть, это умеренность. Умеренность во всем, включая. То есть умеренность это как такая золотая середина между непонятной аскезой и челюгодием, например. Вот это умеренность. То есть вкусно поесть, но не пережираться. И не есть какую-то невкусную еду, силой себя заставляя, только потому, что кто-то в одном журнале назвал это ЗОЖа. Да, то есть это вот такой умеренный подход. Чтобы хорошо жить, не излишне там впадая в какие-то изобилия, но и не впадая в какую-то вот аскезу. То есть вы понимаете, вот мне очень хорошо, а вот если я добавлю еще хорошо, то тогда уже удовольствие перейдет в наказание. Вот эту точку не надо переходить, потому что вы прекрасно знаете, что любое чрезмерное удовольствие, оно становится наказанием для нас же самих. И умеренность – это понимание вот этой вот точки и умение вовремя остановиться и сказать себе, ну, пожалуй, с этим достаточно. Так, чем полезен биотин? Гуглите. Так. Девочка хочет сделать слазерную эпиляцию. Я рад за эту девочку, но при чем здесь я? Так, мелосон, мелатонин, я не думаю, что это на постоянной основе пить мелатонин, это хорошая идея. Так, хорошо одному и всем, так не бывает, либо бывает очень редко. Нет, это не так, просто зачастую нас пытаются воспитать в такой иерархической и модели конкуренции за ресурсы, что э, либо выиграл, либо проиграл. Современный мир живет в кооперации кооперации, и все, что вокруг нас сделано, сделано людьми, которые кооперируют между собой. Знаете, например, сколько людей кооперируют добровольно между собой, и каждая из них выгодит для того, чтобы сделать ручку. И конечный выгодополучатель, например, там ручки, я, ее очень обожаю, всем этим людям тоже благодарность. Кто из нас проигравшая страна? и всех людей, которые разработали дизайн этой ручки, которые произвели ее, продали, и я, которой ей наслаждаюсь. Мы все в выгоде. Вот. Иногда думаешь, может быть, не совсем такая ручка, это умеренность, да? Может быть, здесь нет. Просто красивая серебряная ручка, классная. Но мне она очень нравится. Будем считать, что это тоже входит в понятие умеренность. Ладно. Так. Вот. Вот вижу вариант, так все погуглить можно. Все можно погуглить, а все, что нет, значит, сейчас с изобретением вот таких вот чат-ботов, как GPT, которые генерируют вам ответы на ваши вопросы, станет легче различать, различать чушь от нечуши. То есть, то, что вам может чат-бот ответить, все это, вероятно, не имеет никакой ценности. Когда, как, как многие там иногда там люди любят говорить там общими словами, там на общие вопросы, это то же самое, что программа может сделать. То есть, это имеет близкую ценность к около нулевой. И тогда на этом фоне как раз-таки будет понятнее, кто из людей, наконец, говорит либо советует лучше, чем чат-бот в виде искусственного интеллекта. Так, немножко у нас времени еще, кажется, есть. Ребенок 14 лет потерял интерес к учебе. Как помочь? Ей нужны герои, которые любят учиться. Посмотрите, какую музыку она слушает, кто ей нравится и найдите, кто из этих людей любил хорошо учиться. И как-то не случайно об этом упомяните, либо подкиньте книжку, либо журнал, где это написано. То есть дети очень чувствительны в подростковом возрасте, они менее чувствительны к словам родителей, более чувствительны к влиянию кумиров, одноклассников, своих знакомых. То есть ей нужно больше людей, которые классно учатся вокруг и которые ей нравятся, тогда она будет проще будет перенимать. От них вот эту вот историю. Так, на корабле сон пропал. Если сон пропал год назад, ничего не помогает. Это тоже особенно утреннее пробуждение, если невозможно заснуть. Это часто симптом депрессии. Получается удовольствие. Вот, то есть... Делайте дела, которые вам приносят удовольствие хотя бы немного. То есть иногда мы так подвыгораем, либо вот в ощущении депрессии, что мы даже перестаем помнить, что нам приносит удовольствие вообще. Мы, кажется, забываем, кажется, ничего не радует. А Это происходит так, потому что при депрессии блокируется даже память про то, что нам нравится. Спросите своих знакомых, близких, что мне нравилось раньше, что мне нравилось, когда я учился в университете, что мне нравилось, когда я работал. Составьте этот список и попробуйте то, что расшевелит, поможет в вашем мозгу, вернуть активность этих связей, связанных с удовольствиями, разные понюхать, аккуратно оживить то, что вам нравилось, когда-то приносило радость и так далее. И это, безусловно, я думаю, должно помочь. Так, наше время подходит к концу. Сегодня у нас такой корневой темой у нас была прокрастинация, энергия и самоэффективность. Наверное, закончу на главном таком на одном из ключевых постулатов коучинга: у вас всегда есть с собой ресурсы для, для изменений, у вас всегда есть ресурсы для того, чтобы здесь начать. Действуйте, потому что поступок это утверждение себя в мире. Ни слова, не рефлексия, не какие-то размышления. Именно здесь действие. И именно вы через действие получаете уверенность в себе и. Уверенность в себе возрастает, когда вы что-то делаете, реальные вещи, в реальном мире. Поэтому, думая, отвлекаясь, сомневаясь себе, стыдясь себя, неуверенности, все это погружает в какую-то непонятную, такое болото, прокрастинация, откладывание здесь на потом. Сегодня это лучшее время, чтобы начать. Поэтому определенные действия, хотя бы просто набейте их какое-то количество, проверьте все сразу же в экспериментах. Вот, Выныривайте в реальный мир, и контакт с настоящим миром – это, наверное, лучшая прививка против а, прокрастинации. Так что больше действий, уверенности в себе, меньше прокрастинации. Будьте мужественными – это не только на войне. Быть мужественным – это значит не откладывать работу и разбираться со всеми бытовыми рабочими вопросами и с любыми другими вопросами, с которыми нам приходит жизнь. Как кто-то говорил, «Ты звал мир на бой». Вот он пришел стоит у твоего порога. действуйте.